Сорт сверхострого перца. Этот сорт называется Seven Pot Bubble Gum Chocolate. Переводится Seven Pod шоколадная жевательная резинка. Вот такие вот перчики. Этот сорт тоже высокоурожайный. С очень большим количеством перцев. Сорт относится к виду Capsicum Chinens. Это разновидность сверхострых сортов. Высота такого кустика может достигать от метра до метр двадцать. Я ему провел вот тоже обрезочку. Сейчас высота куста где-то в пределах 50 сантиметров. А так была высота даже, мне кажется, чуть выше метра. Вот такие вот плоды пупырчатые. Созревает вот такого светло-зеленого цвета до шоколадного Срок созревания такого перца 100-120 дней. Вкус этих плодов сладковатый с цветочным ароматом. Вот такие вот они на вид. Имеют продолговатую форму. Вкус вот такой вот высоты. Сейчас я оторву персик, покажу его ближе да просто оторвать вот такие вот перчики у нас, вот такие вот красавцы острота такого перца от 800 800 тысяч скобелей до 1 миллиона вот такие красивые перцы прикладного цвета так сейчас здесь одну перчинку посмотрим ее вес вес перчинки 10 грамм основном все сверху три сорта они тонкостенные и вес у них колеблется от 8 грамм до 12 14 грамм ну, в среднем где-то пределах 10 грамм сейчас разрежем посмотрим как выглядит наша перчинка изнутри вот так вот выглядит наша перчинка с нее капает Капсаицин, это эфирное масло. Вот так вот, так выглядит наша крюченька. Внутри она тоже шоколадного цвета, зерноватые. Такой сорт начинает завязывать свои плоды где-то в двадцатых числах июля и продолжает завязывать. Где-то до декабря месяца потом у него небольшой перерыв и сорт начинает снова плодоносить такой вот красавец такой вот цвет аромат у него очень сильный Такая вот стеночка стеночка где-то полтора миллиметра наверное, толщиной от полутора ну да где-то полтора миллиметра полтора два миллиметра такой вот красивый сорт его можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах. Это сорт многолетний, так что можете выращивать у себя его дома. Сорт неприхотлив и высокоурожайный.